С 1 июня YouTube будет крутить рекламу на всех роликах соцсети. Команда YouTube обновила условия договора по использованию соцсети и разослала владельцам и авторам каналов уведомления, где предупреждает о том, что YouTube имеет полное право монетизировать абсолютно все материалы, которые выложены на ее платформе. Таким образом, реклама будет на тех роликах даже у авторов тех каналов, которые не подключены к программе монетизации при этом если создатели ролика не участвуют в партнерской программе по монетизации то доход от рекламы на своем канале он получать не будет впервые стало известно о том что реклама будет на всех роликах независимости от того подключены вы к этой программе или нет еще в ноябре прошлого года стало это действовать на территории сша ну а теперь youtube это вводит по по всему миру более того создатели контента которые зарабатывают на своих роликах при помощи рекламы на своих роликах на youtube должны будут подать информацию о э, налогах предоставить свою налоговую отчетность отправив ее в google adsense те кто не сделает этого до 31 мая youtube предупредила что может вычесть до 24 от дохода в качестве налога облагаться таким налогом будут э, э, те ролики э, которые будут засчитаны просмотром с территории США. Пишите в комментариях, что вы думаете по, по, по этому поводу.